В университет ведет 14 тысяч новых. А люди новых ребят, которые сейчас являются клиент, скоро уже с первым самим нашего университета, из них где-то порядка 3,5 тысяч будут иностранцев. И наша задача, конечно, здесь адаптировать, принять. И я думаю, они продолжат славные традиции своих путешественников. Я имею в виду революционные действия, но активно будут осваивать знания, развиваться. Университет это место глобальное. Оно всегда все, готово на того место, где мы находимся, потому что оно дает глобальную перспективу, глобальный контекст. И, конечно, мы очень рады, что университет мы местом проведения мероприятий, а пятого полного молодых дипломатов.